Друзья, всем привет. всем привет! Это новое видео на нашем канале. Сегодня мы будем, как обычно, трудиться, работать, не погладая рук, приводить нашу удачу в порядок. С вас лайк авансом, можно дизлайк нам, без разницы. Обязательно комментарий, подписка, не забывайте подписаться на канал. Всем удачного, приятного просмотра! Друзья, спонсор сегодняшнего выпуска – компания, о которой мы уже рассказывали ранее на этом канале. Это парфюмерия от ПД Paris. BD Paris – это сертифицированная парфюмерия из города Грасс, Франция. В их продукции используются только натуральные ингредиенты, которые не вызывают аллергии, а также полностью безвредны для здоровья человека. Друзья, если вы не знаете, какой аромат подойдет вам, на сайте у ребят вы можете воспользоваться с помощью онлайн-специалиста, парфюмерного стилиста для подбора индивидуального аромата. На сайте широкий выбор ароматов, различные фраконы 30, 50 и 100 мл. Мы лично для себя выделили несколько ароматов, которыми пользуемся уже практически год, друзья. Это Chanel номер пять, это Good Girl от Каролины Herrera и от них же аромат номер 212 Man. На личном опыте, уверяю вас, аромат держится до 24 часов, если наносить его на кожу. А подробнее ознакомиться с ассортиментом вы можете на их сайте по ссылочкам в описании, а также в закрепленном комментарии Друзья, переходите и обращайте внимание на акции На момент съемки данного видеоролика у ребят действует акция при покупке трех ароматов Четвертый вы получите в подарок Фу, друзья, наштукатурили мы стену. Сейчас я вам поподробнее расскажу, как мы это делали. В общем, благодаря нашей бетономешалке, которая вот здесь вот у нас стоит, она у нас, между прочим, на 120 литров, если вдруг кому интересно. Мы делаем один замес. Замес мы перекладываем вот в этот э, таз большой э, для штукатурки, как раз мы его покупали. Замес мы делаем следующим образом. 4 ведра. Песка обычного, не знаю даже какой нам песок тогда привезли, вот что привезли, чем мы фундамент то и сюда бадяжем. На одно ведро цемента, вот, воды тоже одно ведро, получается раствор у нас один к четырем. Пробовал, я использую пластификатор, пластификатор брал я из Леруа, ну, вот смотрите, вот такой вот какой-то тут, ну, короче, кто в Леруа будет, поймет, он там, по-моему, один, что ли, такой пластификатор синенький. Фигня полнейшая, вообще никак нам не помог он, никаких изменений с пластификатором мы в растворе не заметили. Что с ним, что без него, короче, вообще пытались по норме лить, пытались больше нормы лить, меньше, короче, вообще без разницы. Все равно фигня получается, что с ним, что без него разницы никакой. Взяли в итоге ферри у девчонок, как сказал отец мой, посоветовал. Добавили чуть-чуть ферри, ну то есть... И все Вот Не знаю, сколько там уж в миллиграммах Высчитаете сами на глазок И с помощью ферри уже раствор получается Достаточно пластичный Уже как настоящая штукатурка из мешков Выходит очень дешево На вот эту стену у меня уйдет Где-то два с половиной мешка цемента Вот сейчас уже Почти два мешка ушло То есть еще на один замес там цемента осталось И еще пол мешка нам нужно будет Слой огромный, из-за этого, видите, мы накидывали, накидывали и наверху остановились. Потому что плыть начало. Плывет из-за того, что очень толстый слой штукатурки. Мы поэтому вот так вот закидали, так сказать, зашубили, как бы сказать, профессионалы. И в следующий раз, когда приедем, мы уже выровняем все это. Ну и в идеал доведем вот эти вот все участки. В общем, вот такой вот результат у нас сегодня получился, видите? То есть, с такими скраторами. Не аккуратно, просто вот мы закидывали, закидывали, закидывали и провилом срезали все лишнее. Это, так сказать, первый слой, он у нас как базовый будет идти. Вверх вот этот вот, он где-то раза в два толще, чем вот этот. Поэтому этот мы смогли закидать вот до такого состояния, а вверх из-за того, что он толстый, не смогли. Внизу вот, тут вот, ну вот в этом месте вот батя уже постарался сделать ровненько. Вроде более-менее получается. Под тот материал, которым будут облицовываться наши стены, это вот идеал. Прям вообще лучше даже и не надо. Какой материал будет у нас на стенах, вы чуть-чуть попозже узнаете. Мне кажется, вам будет интересно эта штука, потому что нам она очень понравилась. И мы прям очень счастливы, что у нас будет возможность такой штукой работать. Это будет для нас первый опыт, но я давно уже видел эту штуку, и я хотел, очень сильно хотел, но у меня на нее не было денег. Короче, потом все увидите, пока что это не будем сполерить вам. И вот этот пристендок тоже мы отштукатурили остатками раствора, и девчонки сделали красоту. Красоту такую неописуемую, нам сначала не понравилось, потом была стадия смирения, потом пришла стадия принятия. Короче, мы на второй слой, когда прокрасим, будет еще круче, но пока что вот такой результат, смотрите. Итак, дубль номер два. Я немножечко переснимем материал. Почитали комментарии, объясняю. Девчонки наши покрасили окна для того, чтобы мы могли убрать ставни. Друзья, вот эти ставни будут убираться. Почему мы это сделали до штукатурки? Потому что, видите закладную, она из дерева. Вот эта пластина прикручена к дереву и держит ставню. Здесь, соответственно, то же самое: кусок дерева, пластина прикручена к нему. И это все держит наши ставни. Чтобы нам заштукатурить, нам для начала нужно вот это дерево убрать. Иначе, если мы сначала оштукатурим, а потом будем убирать, здесь будет дырка. Вы же это понимаете? Нам сюда надо вставить кирпич и только после этого штукатурить. Ставни будут убираться. В прошлом видео был сарказм, друзья. Друзья. И ставни, и железную дверь мы убираем, если кто не понял нашего юмора. В комментариях спасибо всем тем, кто отвечает за нас, многим комментаторам. Мы вас очень ценим, очень любим. В основном там девчонки пишут. Нам очень приятно, что вы помогаете нам отвечать на одни и те же вопросы. Спасибо. Вот, поэтому мы сначала сейчас будем красить окна, вставлять стекла. Потом убирать ставни и только после этого штукатурить. Чтобы не запачкать наши окна, люди придумали малярный скотч и пленку. Да, друзья, обычно всегда, когда строится дом с нуля, поверьте уж мне, я на стройке... 5 лет, да, не 20 с лишним, как там у некоторых мне писали, я вам очень завидую, возможно, у меня когда -то тоже такое опыт будет, но 5 лет я на стройке, я вижу, как строятся дома. Сначала возводятся стены, ставятся окна, ставятся двери, а потом только приходят штукатуры и начинают делать отделку. Никто сначала не штукатурит, а потом не поставляет окна, это неправильно, друзья, так никто не делает. Поэтому, даже если бы мы покупали новые окна, пластиковые, они бы все равно сначала ставились, а потом бы штукатурилось, а чтобы их не запачкать, их укрывают. Друзья, видите, маячок ходит, это из-за того, что мы ставни открываем-закрываем, вот эта деревяшка вибрирует, из-за того, что все тут жестко закреплено, и деревяшка в кирпиче, из-за этого у нас маячок в этом месте даже отошел и треснул, поэтому их сначала надо убрать, а потом только штукатурить.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 Итак, друзья, с помощью герметика Аквастоп он у меня с армирующим волокном хорошая штука, я им столешницу в квартире промазывал все запилы, поэтому он проверенный. Наносим его на четверть выбранную, вставляем туда стекло и фиксируем пока что гвоздиками, потому что мы забыли купить штапики. Затем эти гвоздики будут удаляться и на их место будет вставляться штапик. Чтобы было удобнее, у меня есть такая вот присоска. То есть мы просто сейчас нанесем герметик, выложим с помощью присоски стекло и зафиксируем его гвоздиками. Давайте сделаем это со всеми окнами и покажем готовый результат. Ребят, окна у нас, да, грязные. Мы их нашли здесь на улице. Они на улице пролежали в бочке 20 лет. Представляете, что с ними случилось? Но, тем не менее, мы их несколько раз уже мыли. Они стали выглядеть намного лучше. Плюс мы затонируем. Плюс они будут всегда завешены шторами. И в-третьих, мы раз двадцать их еще помоем разными-разными средствами. Я они будут идеальными. Мы их пробовали скрипком очистить. Они очищаются, весь этот налет, но просто сейчас мы бегом-бегом-бегом, чтобы о штукатуре стены и успеть до зимы. А окна мы уже окна можно потом. Окна потом, по-моему, да. ничего страшного. <смех>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 Итак, друзья, благодаря открытию нашего, кстати, с вами сайте отечественника советского ученого, к сожалению, фамилию его не помню, мы знаем, что под водой с помощью плоскогубцев мы можем вот такие вот мешающиеся нам клыки убрать. Давайте сейчас это и сделаем, собственно. Опускаем стекло под воду и аккуратненько пассатижами Так вот, убираем лишнее все, что нам мешается. Объясняется это элементарно просто. Под водой все микротрещинки в стекле заполняются водой и, соответственно, дальше стекло не лопается. Также и с металлами. Ой, если не ржавею куртучью помазать, она тоже сломается. Просто все из-за плотности и заполняемости пустоток. Вот так вот. Идем устанавливать. Итак, друзья, когда у вас нет с собой стеклореза, можно использовать обычный гвоздь. Сделали две разметочки, приложили что-нибудь ровное, очертили. Но надо немножечко процарапать стекло, чтобы чуть-чуть появилась небольшая царапинка. И сейчас покажем, что делать дальше. Затем берем молоточек и снизу по нашему шву аккуратно начинаем постукивать. Должно все получиться. Прижми его к столу. Вот как-то вот так вот все это и получается. Немножечко не по линии, но лучше, чем ничего. Ну что, ребят, осталось вставить недостающие стекла только, затонировать и вставить, купить, покрасить и вставить штапики. Итак, друзья, финальный этап отделки, вернее, реставрации, если так можно сказать, наших окон и двери, это вот такая пленка. Купили мы на отрез 4 погонных метра, она шириной 1,5 и длиной 4. У нас должно еще остаться на второй этаж, плюс-минус я прикинул, то есть на одну сторону должно хватить. В общем, эта пленка такая же, как у нас в квартире, 15% светопропускания и она зеркальная. Давайте сейчас приступим к поклейке ее сначала на дверь. Мы уже верхнее стекло подготовили, промыли его с этой стороны хорошенечко и скребком все убрали с него, все шероховатости. С обратной стороны пока оно чуть-чуть грязное, но это мы еще успеем привести в порядок. А нижнее стекло у нас будет меняться, поэтому его сейчас тонировать не будем. Нашли частного мастера, который за адекватные деньги нам это может сделать. Как сделаем, обязательно вам расскажем, сколько это все стоило. И все поподробнее, короче, попозже. Но сейчас нужно снять будет точные размеры и отправить заявку на производство. Поэтому только верхнее стекло тонируем сегодня. И все вот эти три окна тоже тонируем одну раму из двух. Приступаем. Так, друзья, забыл совсем. Нам еще нужна мыльная водичка. Итак, друзья. Теперь берем водичку с мылом, ну, там любое моющее средство можно добавить, напшикиваем на наше окно, снимаем защитную пленку с тонировки, прикладываем, разглаживаем и обрезаем края. Вот таким образом мы сначала приклеили предварительно пленку, теперь берем острый нож и начинаем аккуратненько ее подгонять, подрезать и уже делать красиво. Это самый сложный этап в этой работе, если мы не снимаем штапики, гораздо проще снять штапики и завести пленочку под них, отрезать как попал, а потом штапиком все это прикрыть. Так будет гораздо проще, но штапики мы сейчас снимать не хотим. Вот, потому что есть на это причины. Дверь там может потом это немного перекоситься, если мы снимем штапики. Короче, не запаривайтесь. Мы сейчас будем подрезать прям по месту. Ну вот и все, друзья, ничего сложного, по времени минут 15 это занимает, одно вот такое окошко, приложили, разгладили, чем-нибудь прижали, я прижимал вот такой гладилкой, по-моему это для обоев, вдоль вот этого кантика ровненького. Видите ведете лезвием, есть лезвие чуть затупилось, а кирпичиков какой-нибудь там шаркнули, чуть-чуть сняли с него, все, у вас снова острое лезвие, самое главное, чтобы нож был хороший, острый, не скупитесь, лучше почаще обламывать кончик лезвия, вот, и все, и наклеиваем чуть-чуть-то миллиметра вот эти вдоль резиночки, если вы увидите, что они там чуть-чуть просвечивают, друзья, поверьте мне, я уже тонировал у себя в квартире окна, через неделю все это забывается, и все это выглядит вот так. То, что чуть-чуть некоторые там разводы еще под пленкой остались, они высохнут, они высохнут где-то через пару дней, через 3-4 дня, и потом все будет выглядеть как единое целое. Потом чуть-чуть ее -чуть покроется, и вообще будет супер. А сейчас давайте выставим камеру на ребят, которые приехали сегодня нам помогать, а я буду продолжать тонировать остальные окна, чтобы вам не было скучно, разнообразим контент. Ну вот, друзья, и все на сегодня, на этот выпуск, наверное, достаточно материала. В общем, затонировал я все окна. Сейчас уже, смотрите, все готово. В доме стало чуточку темнее. Ой, выглядят окна теперь гораздо, гораздо презентабельнее. На них не так сильно заметны теперь все эти разводы. Нет, не буду врать, разводы на них видно, но они не так сильно заметны. В общем, окна стали выглядеть более-менее человечески, по-человечески. И изнутри, и снаружи. Изнутри мы еще их завесим занавесками, поэтому изнутри все эти разводы нам не будут бросаться в глаза. А снаружи получилось полное зеркало. Вот, на дверь мы ждем нижний стеклопакет, кусочек пленки я уже отрезал. И еще у меня осталось в рулоне достаточно много пленки, она пойдет на окна второго этажа. Пока что загадывать не будем, но в дальнейшем планируем эти окна менять на пластиковые, поэтому сейчас занавесим занавесками и так сойдет. Вот. А теперь нам надо двигаться дальше, в следующей серии будем делать совершенно другую работу. Ждите, не забывайте подписаться, лайк, дизлайк, комментарий обязательно. Всем спасибо, всем пока!